Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант Фэншуй Бадзе и Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом видео я продолжаю знакомить вас с практиками духовного цимен Дунзя и хочу рассказать о хранителе судьбы, божестве, которое находится в вашем дворце жизни, а также о том, как быстрее выходить с ним на связь, чтобы своевременно получать его силу и помощь. Вашим личным хранителем судьбы может быть один из духов или по-другому их в Цимэнь Дунзя называют божества. Хранитель судьбы зависит от вашей даты и часа рождения. Подробнее с каждым божеством мы познакомимся с вами на курсе «Духовный Цимэнь. Хранитель судьбы и три победы». Вы можете принять участие в этом курсе, перейдя по ссылке ниже под этим видео. Хранитель судьбы выстраивает приоритеты, правила и задает тон всему, что происходит во дворце жизни и в вашей судьбе. Если вы практикуете активации цимэндунзя, прогулки, домашние активизации, то, наверное, знаете, что божества отвечают за определенные сферы вашей жизни. Например, божество люхэ поддерживает брак или личные отношения – а божество Гоучен связан с военными действиями и судебными разбирательствами. Но немногие знают, что каждое божество поддерживает или работает на определенном уровне энергетических вибраций. Есть вибрации милосердия, помощи людям, поиска новых знаний, коммуникации и переговоров, а также поиска нестандартных решений и еще много других возможностей. Настроиться на волну своего хранителя судьбы непросто, как в радиопередатчике, чтобы вы могли через свои мысли и действия к ним подключиться. И не только через мысли и действия, а сонастроиться с этим божеством на ментальном уровне. Стратегия успеха зависит от определенных обстоятельств и ограничений, на которые мы осознанно должны пойти, но которые в конечном счете приведут нас на путь духовного роста и раскроют одно из наиболее трудных загадок человеческой жизни. Как это сделать? Как узнать, в чем наше духовное предназначение? Какие перед нами стоят кармические задачи? Как сделать так, чтобы вселенная работала на вас, на исполнение ваших желаний 24 часа в сутки? Этому учит духовный цемень. И об этом вы узнаете из нашего курса «Божество цимен Дунзя. Техника трех побед и хранитель судьбы». Бронируйте место на этом курсе на самых привлекательных условиях. Переходите по ссылке ниже, вводите ваши контактные данные, и вам на электронную почту придет письмо с приглашением на открытый мастер-класс где вы сможете более подробно познакомиться с возможностями каждого божества помочь улучшить какую-то из сфер вашей жизни. А на сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик под этим видео, и вы сможете овладеть тайным искусством управления удачей Дымэн С вами была Татьяна Смирнова. До новых видео!